Ну вот, ребятушки, закончился у нас отдых. Андрюха, как тебе отдых? Понравился? Отдых, отдых, да, понравился. Отдых хороший, да. Но я уже домой хочу. Я рад, что мы домой едем. Я сейчас даже больше рад, чем перед поездка сюда. Вот так. Вот так вот ребят. Сгорел. Все болит. Даже майку носить больно. Вот смотри. Рань, красный. Как рак горел. Где там батит у нас долго? собирается Татушка уже сходит у меня. Зачем так хлопать? Най? Сейчас спросим не, не надо так хлопать, па. Да я не хлопал, я просто закрыл. Потя привык да, был. Что там брызгай? Я помылся, а тут кончай Сделал было по эту и как... Прекрасен. все Кочи все. поджарились. С богом, да. Коче поджарились. Но нормально. Впечатлений много. Сзади никого там. Все, ребята, уезжаем. Ростов. ростов папа да? Да. ростов папа. Так, Кто нам там? какой ряд? Левый? Нам до феди. А лучше а оно... левый. Конечно, левый лучше. Вот там поворот будет. Такая красота. Снятся нам горы, да? Э? Ну, вот и пробки. Пробочки начались, дорогие мои телезрители, начались пробовать. Перед этим, Лермонтова, обязательно вот здесь вот, пробки mm -hmm. А чтобы, слышь, по обочине нафиг умники не ездили, видал, какой бордюр зашуровали? Да, бордюр нормально А то там по обочине перли, все неслися Раньше, да? Да Ребята, Лермонтова Пейзаж, горы Сейчас мы стоим в пробке, в общем. Сейчас обделали все же эти... Ну, сколько Переименовали, да? Ну, переменили, да? Нет, ну все вывески повесили. Английская, и на русский. Mm -hmm. Тенгинка. Тенгинка, да. Да, кавашка. Андрюха снимаю все дурман называется цветов. большие такие белые цветы у нас такой растет а -а -а. дурман трава да эти самые кафешки короче можно перекусить столовые номер 21 колесо которое я вам с горки показывал и горы Речка. Да. горы горы гостиницы короны он небольшая на да, джутку да. где ж тут пляж вот там он. да да там -да, пляж. пляж туда да Все по 20 рублей, по 60, по 50, по 100 рублей Ты сумку мою положил, по да, да. Да, да, Спортивную, смотри, с вещами. она, вот она. Такая. Ну, вот, в которой ты все добегаешь Да, черная. Нет, спортивная, с вещами моя сумка Да, да положили все наше Спортивное А, ну это, конечно, спортивная конечно, конечно. Это спортивная. Мы положили все, твое-мое Уезжали, пусто было, Потом было еще и траву собрать. Аквапарк «Джубка счастливого пути» называется. Так мы не сходили, от в аквапарк. А кто мне давал? В следующем году, может, сходим, или по Три дня тушенку проели, там просили. Кто мне давал туда, туда пойти? По крайней мере, мы тушенку не ели. Да, у нас ну, есть. Да, я съезжал, в Михайловку, погулял, походил, Думаю, наб... набрал карманами. сувениров, набрал, сел, ел, тушил, купил персиков, винограда, все попробовал. А вы лежали как тюлени на пляже. А сейчас приедем домой, нафиг свои такие же персики растут, даже еще лучше. Без громового. А так что вот так-то, ребята. <свят> Делайте выводы. Нет. Сперва нафиг, У нас есть там видео. Тратят деньги на персики, виноград, а потом приходится сама тушенку едят. Даже в тихаря. тихаря. Пока нас не было. А на нас бочку катит, что мы тушенку едем. Мы супчики варим. Шашлы. Да, шашлык вообще класс. Сюда можно ее ставить, да? Ну да, совсем надо. Так же, вот гонять вот, не будет. Все, слева море больше не будет. Море мы больше не увидим в этом году. Выводы это вы Я возможно еще поеду в этом году на море. В сентябре, когда все дети уедут, когда пустые пляжи будут, когда не будет жары такой. Поеду. В число 5-10. Крым поеду, как Коктебель, опять как-то хочу поехать. Сынной поехал. Это еще не точно. Да уже. Все еще не точно. Раки, смотрите какие. Боюсь, конечно, трогать, но О, какой страшный. Рак, а вы Нет, Рак, да а? Раков, а как ты их довезешь? Нет, это тут Варим раков Что туда прям Не в кипящую воду надо их кидать? Их просто в воду, да? Или на Она уже вон закипает, вода ага. Посолить, короче, надо. А соли сколько? По, вкусу, по вкусу. Каждый соли сколько хочет, да? Ну, чем соленее, тем лучше, особенно когда Когда он с пивом ага. Сейчас укропа. и кропа, да, она туда еще. Да. Ну понятно. <сöring> <сöring> <сöring> угу. И сколько варить его варится рак? Пока рак не покраснеет. жопу но зато запьем ехать вы Дыни. бери его сейчас все покупаем пока все варится раки там мы сейчас съездим по делам в москву купим арбузов фруктов все покажем не переключать а -а. Меня не снимай, я такая неухоженная, нехорошо, что-нибудь увидите, вот такой рак. Да. Без одной клешни, он, смотри. Ну это они между собой дерутся и охренели. Ну щипается он больно, да, наверное? Конечно. Ну это маленький, да, с такой, знаешь, ладошку бы. это класс запах такой а, класс вообще <сёк> так приступаем ребята к ракам вот красавцы. красавцы какие запах вообще не передаваемый а, с укропчиком. Красивые, да? Да. Ого, как красиво. Инки же оставим? Да, да, да конечно. Да. Пусть там в рассоле лежат. В рассоле? Да. Теплые будут. В рассоле они тогда будут нормальные, влажные. Ну как там, настроение? Так, меняется как погода. Меняется как погода. Не выспанные. Не могу после моря. сейчас сфоткаемся. Вот да, все нет? снялось. Первый урожай. Ну что, давайте выпьем. Я да не выключил. стиральную, Нет, а, а, а то остальное все выключил. Да. пойду выключать. Садись, а потом я сейчас пойду. Давай, выпивай. А давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, Давай, по три хвоста. Вот. Угу. Вот так вот его. Ты угу. на сместе. Угу. Снимаю. Очищаешь. Да. Это видео, это видео, это не фото, это видео. И фото было, и видео было сделано. Вытаскиваешь его. Ага. Угу. Ложишь в рот. С таким удовольствием таскиваешь и спилком. А, а ты мне в нет, покажешь. У меня же ты вещи. У, -у, -у. У меня же не пойдет. Вот эту вещь. Заговорили смартфо. Вот и вкусно, Вот что от нее стою. Это уже не все дома. Это хороший донской прям, да? Пусть так. заморозит домой. У -у -у. Тоже обсасывают. Все оттуда выдавливаешь.